Дорогие друзья, хоккеисты республики Калмыкия желают российской сборной на 24-х зимних Олимпийских играх. Достойного выступления и побед! Россия! Здравствуйте всем, меня зовут Колмаков Артем. Я занимаюсь хоккеем и желаю всем олимпийцам удачи. И придаю привет Александру Айчкину. Пока. Здравствуйте, друзья! Перед началом выпуска «Так, я слышал однажды» хотел бы поблагодарить тех, кто помогает нам морально и материально. Большое вам спасибо за теплые слова поддержки и ваше неравнодушие. Прошу тех, кто только к нам присоединился, обязательно подписаться на наш канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски, а также порадовать алгоритмы YouTube для вывода наших видео в рекомендации.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 Народный фронт провел исследование и выяснил, сколько на самом деле в Калмыкии стоит ПЦР-тест на COVID-19. Вся полученная информация о ситуации с ценами в республике о том числе вышла в доклад, который озвучил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов на совещании президента Российской Федерации Владимира Путина с членами правительства. Так, в Калмыкии единственный вариант бесплатно сдать анализ только когда у человека появились симптомы РУИ и медики подозревают коронавирус. Но стоит понимать, из-за резкого увеличения заболеваемости и распространения штамма омикрон есть вероятность, что придется долго ждать своей очереди. В остальных случаях, особенно когда дорога каждая минута, жителям республики приходится самостоятельно обращаться в лаборатории и соответственно за это платить. Как оказалось, платить немалые деньги. Если на момент проверки общественников анализ на ПЦРТ с центре гигиены и эпидемиологии стоил 950 рублей, то в инвитро 1000 рублей, а в гамма-тесте 1770 рублей. Мы опросили 1575 жителей Калмыкии и почти 30% из них сдавали тест платно. И наш мониторинг показал, что разница в ценах на ПЦР-тесты все же есть. Нынешняя эпидситуация может привести к увеличению спроса на тестирование, а значит, мы должны предугадать и не допустить попыток взвинтить цены прокомментировал руководитель регионального исполкома Народного фронта в Калмыки Батер Мергульчев. В Народном фронте пояснили, если частная медицина повысит цены, это увеличит давление на систему ОМС, а государственные учреждения и так работают на пределе. В 2021 году в Калмыкии и еще четырех регионах инфляция приняла двузначное значение севастополь 10,1%, алтайский край 10,2%, и2 хакасия 10 калмыкия 11 и5 дагестан 11 приводит данный Ростат. в среднем по россии она составила 8,4%, и4 наименьший рост цен зафиксирован в ненецком автоном округе это 3 ,7%. всего же по стране рост цен превысил общероссийский показатель в 54 субъектах из 290 городов и поселков городского типа самые высокие цены зафиксированы в административном центре Чукотки-Анадыре. Там установлен набор из 264 видов потребительских товаров и услуг стоит на 57% дороже по сравнению со среднероссийским значением. Из ежегодно обследуемых населенных пунктов этот город становится самым дорогим пятый раз подряд. Немногим меньше товары и услуги обходятся жителям населенных пунктов. Камчатского края и Якутии. Отдаленные районы Дальнего Востока традиционно входят в число самых дорогих для проживания. Видео из заповедника «Черные земли» покорило пользователей интернета. На кадрах сняты в степи проснувшийся суслик, деловито ловитые территории. С этим грузином калмыков связано поверье – проснулся суслик, наступила весна. Предания гласят, что суслики просыпаются от зимней спячки на цагансар. Их свист предвещает весну. С усликом связывают надежду на лучшее, что приходит с теплом. Старожилы говорят, что если грузун вышел из норки, то сильных морозов уже не жди. За три года Калмыкия получит порядка 100 миллионов рублей на строительство умных спортивных площадок. По распоряжению председателя федерального правительства Михаила Мишустина. 84 региона за три года направят более 9 миллиардов рублей на сооружение 80 модульных спортивных залов и почти 200 умных спортплощадок. Новые объекты для граждан появятся в шаговой доступности. Здесь планируется разместить тренажерный зал, раздевалки, футбольное поле и площадку для воркаута. Администрация Шалтинского района направила в адрес регионального МВД письмо которым поднимает вопрос правомерности применения штрафных санкций в отношении водителей на участке дороги, не принятой в эксплуатацию, а также использование показаний видеокамер с одного угла обзора для оценки дорожной ситуации на перекрестке. Как оказалось, в декабре водителям шалты стали приходить штрафы за выезд на встречную полосу. Нарушение подтверждалось данным видеофиксации. При этом дорога не принята в эксплуатацию по вине подрядчика, который выполнил разметку дорожного полотна не по ПСД. Кроме того, у районной администрации возникли вопросы к Центру информационных технологий и комплексной безопасности. Например, почему видеокамеры установили на муниципальном имуществе без договора аренды, и кто разрешил их подключить Муниципальной электрической линии для уличного освещения. Яшалтинцам, получившим уведомление о штрафах, администрация РМО предлагает обратиться в суд. Туристический кэшбэк программа государственного спонсирования поездок по России, разработанная Федеральным агентством по туризму. В рамках этой программы туристы могут оплатить путешествие картой МИР и получить кэшбэк 20% от его стоимости. В программе участвуют все регионы страны. Чтобы получить кэшбэк нужно зарегистрировать карту МИР одного из банков-партнеров в программе лояльности платежной системы МИР, оплатить этой картой тур с транспортом и проживанием в отеле от двух ночей, получить кэшбэк 20% от стоимости тура, но не больше 20 тысяч рублей. В поездку можно отправляться с 18 января до 30 апреля включительно, а в круиз с начала навигации до 1 июня. Главное условие – оплатить тур с 18 января по 12 апреля. Калмыцкий самбист взял бронзу первенства России. Воспитанник Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва Эрни Бадмаев завоевал бронзовую медаль первенства страны по самбо. В весовой категории Бадмаева заявили участие 52 спортсмена. В серии упорных сваток борец из Калмыкии одержал 7 побед. Только в одном бою Рни уступил сопернику. В итоге Бадмаев занял третье место. В соревнованиях приняли участие юноши и девушки до 18 лет. За призовые места боролись более 600 спортсменов со всей России. Калмыцкий спортсмен выступил в весовой категории 64 кг. Тренирует призера Санал Лиджиев. В Бурятии буддисты отмечают один из самых значимых праздников Сагалган Сагалган, или праздник Белого месяца – старинный праздник монголоязычных народов, приуроченный к началу Нового года по монгольскому лунному календарю. Дата плавающая – между концом января и серединой марта. Обычно приходится на февраль. В Датсанах мероприятие начинается за три дня до празднования. Здесь проводят особые молебны, посвященные божествам, защитникам учения Будды. Молебен Садорлхамо. Начинается рано утром с 6 утра и длится более двух часов. Он включает чтение ламами молитв, подношение прихожанам даров, разных сладостей и угощений, а также ритуал обмена хадаками. Напомним, в этом году буддисты Калмыкии отмечают Сагансар 3 марта согласно особой астрологической традиции. Калмыкии назначен новый заместитель министра культуры и туризма республики. Распоряжение назначения Аллы Ковтуновой подписал глава Калмыкии. Алла Ковтунова – уроженка города Талица Свердловской области. Окончила Уральский государственный университет ИРАНХ и, и при президенте РФ. Также новый заместитель министра имеет дипломы Российского государственного университета туризма и сервиса и Государственной Екатеринбургской академии современного искусства. Кроме того, Алла Ковтунова – выпускница президентской программы подготовки управленческих кадров для предприятий Народного хозяйства России по направлению менеджмент. Она проходила стажировки в Германии, США, Японии, Китае, Индии и Молдове. Заместитель министра является кандидатом педагогических наук. На ее счету более сотен научных публикаций, две монографии и 12 статей в рецензируемых журналах. Доступление в новую должность она была заместителем главы администрации городского округа Богданович. За время работы Алла Ковтунова награждалась благодарственными письмами и грамотами федеральных ведомств. Прокуратура выявила срыв сроков строительных новых домов в Юстинском районе. В рамках региональной программы переселения граждан из аварийного жилья ведется строительство трех одноэтажных двух многоквартирных жилых домов. Но прокурорская проверка выявила срыв графика выполнения работ. Еще не начато строительство кровли, задерживается установка окон и дверей. Подобное промедление может стать причиной срыва реализации нас проекта. Также это свидетельствует об отсутствии контроля муниципального заказчика за деятельностью подрядной организации. В адрес подрядчика и заказчика уже внесены представления, которые находятся на рассмотрении. 200 семей в Калмыкии ждут своей очереди на получение положенного по закону земельного участка. Из них более 1000 многодетные семьи, воспитывающие трех и более детей. Год назад в очереди на участок стояло 1137 семей. С 2011 по 2018 годы земельные участки для индивидуального жилищного строительства получили 4179 семей. Из них 3599 многодетных. Проблема особенно остро стоит в листе. Еще в 2018 году региональный минзем выделил территорию для представления гражданам, но для настоящего времени она не разделена на участки для льготных категорий. Орган исполнительной власти все-таки планирует завершить начатое несколько лет назад. В этом случае на дело для строительств получат 267 семей. По мнению прокуратуры республики этого явно недостаточно. Землю предоставят только пятой части ожидающих очереди семей. Соответствующее представление прокуратура вынесла на имя руководителя Минзема Калмыкии орган Исполнительные власти планируют внести изменения в закон Республики Калмыкия о регулировании земельных отношений в Республике Калмыкия, которым будет предусмотрена денежная компенсация вместо предоставления земельного участка. Семь калмыцких спортсменов покажут свое мастерство на чемпионате России по греко-римской борьбе, который пройдет в Суздале. Их имена известны всем жителям Республики. Это заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года по греко-римской борьбе герой Калмыкии Мингиан Семенов. Мастер спорта международного класса Санал Семенов. Мастер спорта России по спортивной борьбе Данил Адросов. Мастер спорта России серебряный призер чемпионата ЮФО 2021 года Николай Маглинов. Кандидат мастера спорта России, бронзовый призер чемпионата ЕФО 2021 года по греко-римской борьбе Игорь Фаустов, мастер спорта России, двукратный победитель первенства России Равдан Джуджинов, мастер спорта России Леонид Савхаев. По итогам чемпионата определяют участников сборной команды России, а лучшие борцы получат путевку на чемпионат Европы, который пройдет в апреле в Венгрии. Предпринимателям Калмыкии компенсируют часть расходов на изготовление вывесок на калмыцком языке. Килистинские предприниматели получат компенсацию через центр «Мой бизнес». В соответствии с региональным законом о государственных языках тексты объявлений, афиш и другой наглядной информации должны быть оформлены на калмыцком и русском языках, за исключением фирменных наименований, товарных знаков, знаков обслуживания. Как отметили в Министерстве экономики Калмыкии, размер компенсации зависит от продолжительности работы в республике. Предпринимателям, которые работали в Калмыкии более года, компенсируют 70% затрат. Сумма в итоге не более 30 тысяч рублей. До года 90% — более 20 тысяч рублей. Самозанятым 95% — не более 10 тысяч рублей. В Элисте ведутся подготовительные работы по реконструкции канализационных очистных сооружений. Вопросы реконструкции объектов водоснабжения обсудили в ходе рабочей встречи замглавы министроя Российской Федерации Юрий Гордеев и председатель правительства Республики Калмыки Юрий Зайцев. Сейчас проектно-сметная документация объекта проходит госэкспертизу, после которой будет проведен торг и определен подрядчик. Работы ведутся в рамках реализации индивидуальной программы социального и экономического развития Калмыкии на 2020-2024 годы. Объем предусмотренных средств на реализацию в 2022-2023 годах первого этапа реконструкции составляет 640 миллионов рублей. Рейтинг Бату Хазикова главы Калмыкии рушится из-за очередного противостояния, на этот раз с деятелем культуры. В конце прошлого года калмыцкие деятели культуры облатились к главе республики с открытым письмом, в котором попросили проверить соответствие занимаемой должности главы Минкульта. Вместо этого Хасиков накануне назначил министру нового зама – главы администрации маленького Свердловского города Богданович. Культурный эстеблишмент шутки не понял и вновь написал открытое письмо главе, но на этот раз с требованием о самого Хасикова. Верится, конечно, в данную новость с трудом. Но если это правда и даже представители культуры расстроили кадровое назначение Хасикова, то команде цагировцев потихоньку приходит цагиров. Подконтрольные телеграм-каналы пишут, что это фейк. Нам остается только смотреть за развитием ситуации. Государственный академический ансамбль песни и танца «Тюльпан» отметит свой 85-летний юбилей концертным туром. Помимо этого, ансамбль планирует отправиться на гастроли в рамках проекта «Мы Россия», а также показать новую концертную программу, хореографические постановки и видеоклипы в 2022 году. Подписывайтесь на YouTube-канал ансамбля «Тюльпан». Назначенный в конце 2021 года заместителем сети менеджера листы экс экс-глава Советского района Волгограда Шафран Тепшинов рассматривается в качестве одной из возможных кандидатов на пост главы Республики Калмыкия в случае досрочной отставки Бату Хасикова. Впрочем, шансы Шафрана Типшинова пока значительно ниже, чем у других рассматриваемых фигур. В частности, депутата Госдумы от партии «Новые люди» Сангаджи Тарбаева, руководителя администрации главы Республики Калмыкия Чингиза Берикова, и генерального директора компании Hevel, лидера отечественной отрасли солнечной энергетики Зои Санджеевой. Ну а вы, уважаемые земляки, пишите в комментариях, кто, по-вашему, должен быть главой республики? Новый штамм Омикрон сильно изменил подход к лечению коронавируса в целом и введению ограничений, связанных с ним. Например, одно из самых важных изменений в лечении – отказ от массовых госпитализаций и углубленных обследований бессимптомных больных. Кроме того, выбор препаратов для лечения в большей степени продиктован текущим состоянием пациента. Также основное изменение связано с изоляцией контактных больным людей. В Роспотребнадзоре отменили изоляцию для лиц, контактирующих с больным коронавирусом. Если лечение больного длилось 7 дней и более, то для его выписки не потребуется отрицательный тест на COVID-19. В случае, если лечение заняло меньше недели, то для выписки необходимо будет сдать тест и получить отрицательный результат. Омикрон а быстрыми темпами шагает по планете и его воздействие на человека продолжает изучаться. Такого позора давненько не было. Ну что, висит система. Уже более чем сутки вся карательная машина путинизма, беспощадная и пафосная, демонстрирует бессилие и робость. Заткнулись депутаты Государственной Думы, которые клеймят оступившиеся товарищей по партии. Безмолвствует великий инквизитор Бастрыкин, Стараясь не шуметь, грустно вдыхает прокуратура. Помалкивают пропагандоны и моралисты. Притихли клеймители экстремизма, сажатели 13-летних мальчишек, обличители попок и выисковители туманных намеков. Скисли борцы за законность и нравственность, заглохли жирики, Кинштейны и даже юная мизулина. Никто не знает, как быть и как реагировать на публичные заявления руководства Чечни о намерении отрезать головы неугодившим гражданам Российской Федерации. Ситуация невероятная, безвыходная и доказывающая, что так называемый закон Российской Федерации импотент поджимающий хвост перед любой силой, любой реальной решительностью. Александр Невзор. На этом пока все. Делитесь нашим видео с друзьями и близкими.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 Заново.